У нас есть базовые материалы, которые применяются ну, во всех видах дефектов. Я просто пытаюсь как-то сконцентрировать то, что я хотел бы вам сказать, и это и, ну, и носило бы какую-то пользу все-таки. Это минерализованные, спонгиозные порошки и кратеральные. По своим свойствам они отличаются, конечно же, потому что одни изготовлены из губчатой фракции кости, другие из компактной. Там, где дефект будет включенный, самый простой. Но нам нет смысла использовать картикальный порошок, потому что он биодеградирует в среднем 5-6 месяцев, как по учебнику. А спонгиозный будет деградировать в среднем где-то 4-5 месяцев. Поэтому, если это лунка э, удаленного зуба, и мы проводим ее консервацию, то использовать картикальный порошок нам просто здесь бессмысленно. Но на самом деле, по большому счету, что бы мы туда ни положили, оно все заместится. Главное, лунки просто консервировать. Это данные вот Европерио в Амстердаме, которое было последнее. Кортикальный порошок не применяется. При включенных дефектах, в дефектах и у детей. При пластике в области имплантатов мы также можем его применять, просто собирая больше губчатой аутокости. Поскольку у нас с компактной кости, через которую сосуды не растут, то пока туда придут нитрофилы, макрофаги, которые первые будут, как и остеокласты. Сначала же макрофаги обладают этой функцией, они лизируют межклеточное вещество, которое не имеет жизнеспособных клеток. А в дальнейшем туда придут остеокласты и также будут его биодеградировать, поскольку в любой пустой полости в строме у нас идет образование новых клеток, а при наличии сосудистого питания из этих клеток будет образовываться костная линия сначала, а при отсутствии сосудистого питания там будет образовываться кальцинированный хрящ, который потом повторно может превратиться в кость. Поэтому наша задача везде выращивать сосуды и заниматься направленной васкуляризацией в этой зоне, а не ставить материал, потому что из материала ничего не растет. Второе — это индукция остеогенеза. То есть это направленное, директивное, имеющее конкретный механизм регенерации, влияние на да, регенерацию, на созревание вот этих новых костных клеток. Мы имеем в системе продуктов два уникальных препарата, получаемые в одном технологическом процессе, при мягкой деминерализации. Это происходит трилоном Б за 21 день. Это позволяет сохранить всю пространственную первичную структуру материала, и поэтому организм человека его видит. Это живой материал, хотя он не имеет живых клеток и не способен размножаться. Хиггинс в 1963 году пересадила стенку мочевого пузыря в мышцу и наблюдала образование костной ткани. Хотя там не было никаких живых структур. Маршал Юрист, будучи пастором, проводил естественно-научные исследования и открыл такие соединения, как морфогенетические белки в 1963 году. И потом вот этот целый цикл работ нам рассказал о том, что их больше 100 классов на самом деле. И это происходит именно с деминерализованными трансплантатами компактной кости. Поэтому деминерализованный порошок компактной кости, который мы также можем предложить нашим врачам, содержит факторы роста. Это морфогенетические белки, в первую очередь, первого, второго и седьмого классов. Он применяется там, где есть риск низкой васкуляризации, Большой объем дефекта, там, пластика в области синуса или направленной коневая регенерация, когда у нас много компактной кости. То есть это да, первый тип кости. Это пародонтит в анамнезе. Это какие-то пограничные полярные статусы, которые также нам отягощают и осложняют течение послеоперационное. Поэтому везде, где есть риск, мы добавляем его как дополнительный компонент. Он не дает объема совершенно никакого, растворяется вот в общей массе этого биоимплантата. И второй компонент это минеральный компонент костной ткани. Его состав химический установлен мас Можно тоже посмотреть это на сайте. Все эти данные есть. Я вот часть буклетов с собой взял, просто по одному. Я не, не думал, что. <клышлен> в общем, мы их дошлем в ближайшее время. Он содержит все минеральные соли, которые в норме, в тех же концентрациях, в которых они присутствуют в кости, а также коллагенах, андроитину, сульфат. Он отгоняет остеокласты и препятствует их миграции и активности за счет того, что создает избыточную концентрацию минеральных солей. Мы используем его там, где есть риск убыли вот этого материала замещаемого дефекта по высоте. Например, это пластики в области имплантатов, когда вестибулярная сторона имплантата достаточно сильно оголена. Это пластики в области синуса, где... У пациента есть, например, миллиметр кости, а мы хотим там сантиметр, чтобы как-то адекватно в дальнейшем протезировать его на имплантатор. Поэтому вот эти два уникальных препарата являются дополнительными компонентами и используются, скажем так, ну, по мере необходимости. Поэтому то, что будет использовать врач в той или иной операции, будет продиктовано параметрами самого дефекта и условиями пациента. Вот это и называется фенотипическое планирование, то, о чем Мария Александровна рассказывала вам вчера. Ну, то есть на самом деле, несмотря на то, что я являюсь официальным представителем производства, главным дилером в России материалов Леопласта, их клиническим представителем и консультируя врачей там, от Калининграда до Дальнего Востока ежедневно, я не рассказываю им про материал. На самом деле достаточно информации очень много для того, чтобы познакомиться с ним самостоятельно. Вот то, что вы найдете здесь, но ну, как-то я не вижу смысла перечислять, я прочитаю вкратце и объясню, почему это имеет значение для нас. Почему вот эти 10 преимуществ... Мы выделили суда и действительно гордимся тем, что, во-первых, материал, он отечественного происхождения. Второе, то что он действительно живой, но ну как-то он был незаслуженно, да, брошен. Вот. Говорили вчера про социальные сети, сегодня да про Инстаграм. Когда я начинал продвигать материал, его никто не знал, и все говорили, что это, что это. А на сегодня мы занимаем первое место в списке самых нежелательных материалов по версии Facebook. И ангажированные врачи, которые называют трансплантаты сосисками и так далее, вот это все там обсуждают, как бы считая, что нельзя ни в коем случае пользоваться этим материалом. Да, представляете, как интересно. Я тоже радуюсь тебе. Я периодически там как-то отвечаю на вот эти вот запросы, да, но хочется все таки делиться с коллегами, чтобы они знали больше, что прошло в качестве их клинической практики, да, и уровень компетенции и так далее. И вам порекомендую одну книгу, Пара канадских авторов, это последний фундаментальный труд, который вообще стоит читать на самом деле, потому что дальше наступил век клиника экспериментальных исследований. Я доктор Иванов, я делаю синус пальцем, вот так, делайте как я. И типа все будет, да? Так вот, чтобы говорить о какой-то тенденции, надо иметь в одном дизайне хотя бы 25 пациентов, которые попадают в статистическую выборку. Это Хэм и кормок. Называется книжка «Гистология». Очень скучная. Из нее вам нужен только третий том. Ну вот так вот, да, остальное я оставлю на откуп, да, из пяти. Ее было много версий. А из третьего тома вам нужны две главы, 14 и 15 -е. Это хрящевая и костная ткань. А Хем и Кормак, гистология. Те учебники, по которым мы учились все, на самом деле, в России, они являются пятым или шестым переводом с разных языков на русский. И включают очень обрезанный объем данных. В них не написано почему. Почему и как, а там это написано. И посещая уже многократные курсы и читая литературно-научную, на сегодня мне все-таки четко удается определить, что такое истинная наука, антинаука, квазинаука и псевдонаука. Потому что, когда я это учил на культурологии, мне не было так понятно разницы в этих ипостасях. Так вот, материал Леопласт сохраняет всю свою нативную структуру в процессе производства в первую очередь пространственную. Поэтому сосуды, которые окружают его в дальнейшем по мере замещения дефекта, они его видят. И активно прорастают. Поэтому материал является ну, по сути кондуктором, с одной стороны, потому что он располагает или не мешает развиваться нормофизиологическим механизмом. Второе, он имеет очень высокое сравство к организму человека. Но ну, очевидно, да, что аллогенные материалы максимальные имеет менее, организма человека, в отличие от всего того, что есть на рынке. Есть деловая и медицинская этика, я не буду говорить о конкурентах ничего, неплохо, ни не ни хорошо, ну, потому что это не так важно. Я буду говорить то, что есть про нас, потому что тут очень много информации и полезной, и приятной, и так далее. И вот я и ответил на вопрос, да, почему не вызывает максимальное соответствие биохимических и физиологических свойств без нарушения гомеостаза. Использование материала леопласт, поскольку... Он обрабатывается очень мягко физическими факторами. Без доступа воздуха в разрежении в вакуумной установки материал сначала обрабатывает ультразвуком при частоте 38-42 Гц. В, при такой концентрации это является разрушающим фактором. И все остатки и следы жира, белка и нуклеиновых кислот, они вымываются из материала. По сути, да, кости или мембраны вот эти мембраны, мозговой оболочки представляют собой пучки коллагеновых волокон, параллельно расположенных относительно друг друга. И между этими пучками остается вода, свободная либо связанная в виде кристаллогидратов, гидроксиапатита, которые прикрепляются на коллагеновых волокон. Второй этап производства — это леофилизация. Мы нашли источники... 1939 -го года, да, итальянские, где использовали итальянцы твердую мозговую оболочку когда-то давным-давно. И именно этого, а попу, попозже в Захариаде. Да. А, дело в том, что раньше консервация этих материалов шла химическим путем. Их выдерживали в формалине, либо в спиртоформалиновой смеси, который сам по себе вызывал ну и так побочные эффекты, там, и без твердой мозговой оболочки. Поэтому она <говорит> была надолго забыта. Одна из причин, почему это делали, это наличие прионных инфекций. Возможно, вы знаете, да, это проходит на микробиологии, есть единственный учебник Покровского, такой розовый кирпич огромный, который все боялись. Вот в нем об этом написано.